Добрый день! В сезоне 17-18 года Арсеньеол представляет новые ботинки. Называются они Трак. Это, по сути, такой универсальный ботинок с помощью фрирайд. Не фрирайд. Вот. С жесткостью 130, с классической формой и строением их, с конструкцией, с четырьмя клипсами металлическими, с кантингом односторонним снаружи, с переключением ходьба-катания для отпускания глинища, Все, в общем-то, хорошо. Но ключевая его особенность – это колодка 104 мм. 104 мм – это очень много, достаточно много. Вот. И в связи с этим ботинок обещает... С одной стороны, да, с одной стороны это точно так и будет, он будет очень комфортным в плане примерки, в плане нахождения в нем. То есть достаточно очень большой спектр людей, придя в магазин, одев этот ботинок, сразу получит ощущение полного кайфа и комфорта. И им покажется, что он вообще шикарен, при этом он и ногу будет фиксировать достаточно надежно, потому что и валенок толстый здесь как бы смехом и так далее. И как-то вроде вот ничего не будет болеть. И на самом-то деле, где-то, наверное, так и есть, как бы, это так и хорошо. И ничего плохого-то в этом-то и нет. Ну, как бы, комфортно и комфортно, в конце концов, реальный ботинок, он таким и должен. С другой стороны, да, вы должны понимать, что если вы спланируете в этих ботинках кататься много, часто и агрессивно, то, скорее всего, вы получите достаточно быстро умятый валенок, разношенный ботинок и потери фиксации. Это неизбежность таких ботинок Да, с другой стороны, что значит много? Много, это там пару месяцев в году Катальных Это много При таком режиме у вас этот ботинок проживет пару сезонов Вам придется его заменить И не потому, что он придет в негодность А потому, что просто вот он разносится, расшатает. То есть нога начнет болтаться Болтаться она начнет не потому, что там он плохой, хороший Потому что у него колодка 104 С другой стороны, если вы катаетесь там Неделя-две в сезон то вот такой вариант, и катайтесь, при этом фрирайдите именно, то есть не трассовое катание, то вот такой вариант ботинка для вас вообще очень, как бы, вполне может быть интересен. Почему? Потому что комфортно, потому что не требует ботфитинга и не, как бы, э, создает болевых ощущений. Вполне себе такая интересная конструкция. То есть, если правильно понимать, то ботинок, в общем, не плохой, не хороший, просто вот есть своя специфика. Есть свои за и свои плюсы, свои плюсы, свои минусы. Вот, также, если помните, в прошлом году был такой же ботинок Elias. Карф версия с колодкой 104, в принципе, он был очень популярен. В данном ботинке также есть еще особенность, в нем используется не патентованный, то есть патентованный, но не сторонний. Утеплитель валенка, не тенсулейт В нем применяется именно рассинеловский утеплитель За счет этого цена как бы ниже То есть если вы их увидите, они стоят явно ниже конкурентов Каких-то аналогичных моделей, не удивляйтесь Дело все в сокращении сдержек на производстве В частности, вот утеплитель Стал ли он от этого там холоднее или хуже? Да нет, конечно, наверное, не стал А если не стал, то в каких-то вот малозаметных деталях но, в принципе, с такой колодкой можно и носок стену надеть, если что, и не париться. Все, пойдем поищем следующую новинку. Чтобы не пропустить, подписывайтесь, ставьте вот так, пока.